имя Отца и всегда ага. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним Воскресным днем вот. с маленькой Пасхой еженедельной. Я хотел бы поговорить о очень простых вещах сегодня. Мы все часто исповедуемся. Подходим к исповеди. Мы перечисляем какие-то свои. Недостатки что-то все. Что значит исповедь? Хотелось бы очень начать с того, что вот к нам она пришла по вот, называемый исповедь, покаяние. Как бы вот. Но это два разных слова, И они имеют разные значения. Исповедь, исповедовать, значит, рассказывать. А каяться это совсем другое. Можно каяться, но не исповедовать. А можно исповедовать, но не раскаиваться. То есть вместе соединение у греков называется uh, «исповедь» словом «метаной». На русский язык, если перевести, буквально будет звучать как «изменение ума». То есть человек приходит на исповедь и отходит от нее измененным. То есть он уже не делает те поступки, которые он уже совер который совершал. И, наверное, в такой исповеди человек уже не будет себя оправдывать, потому что у нас… В исповеди. особенно люди, которые только-только начинают храм ходить, у них в исповеди звучит оправдание в два раза больше, чем покаяние. Потому что, ну, на каждое покаяние, очень короткое, звучит э, достаточно объемное оправдание. Если я ругаюсь с соседом, вы ну, знаете, какой сосед плохой? Он ужасный. Он вообще мне то сделал, он то и вон то, и вообще, а вчера вам, чтобы бы вы знали, или, например, когда человек говорит, что вот «я вот мало молюсь, и тут же подчеркивает, что он очень старается. Я не спорю, мы все хорошие люди, замечательные. Но у нас при этом все эти недостатки. И на исповедь мы подходим не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы покаяться прежде всего. То есть мы пришли уже, сам факт, что мы пришли, это уже исповедь. Но на этой исповеди должно быть покаяние, не похваление. Неизвестна одна такая история, которая случилась в первые века христианства, ну, когда только-только вот перестали быть жестокие гонения на церковь. Вот, э, два человека, два молодых парня подвязались, о Господе, э, в обители. Они друг друга укрепляли духовно, находились рядом в одной обители, но потом постепенно их пути разошлись. И вот через несколько десятков лет, один из них стал очень уважаемый э, старец, аватас, духовник нескольких монастырей на Палестине, а другой стал Иерусалимский патриархом. Так случилось. Но при этом они несколько десятилетий не видели друг друга, но много друг о друге не слышали. И вот пожилой патриарх решил посетить где-то там в Палестине в горах своего друга молодости. Он собрался и отправился в этот дальний путь. Но вы должны понимать, что этот путь не состоялся, не сел на вертолет и не прилетел за два часа в нужное место. Это был путь, когда не везде даже можно было на лошади, лошадь не везде пройдет. В ней копыта там, камни. То есть, значит, осел должен быть. Осел не тянет карету большую, только по где-то я сделал не пройти, можно пешком идти. Вот в таких местах. И это надо понимать, что это был человек пожилой. Ему, наверное, он, может быть, уже лет 80 было. То есть вот такой возраст он был. Своей немощи испытывал старческие. И вот в такой длинный путь он собрался. И э, потратив на это пару месяцев, он добрался. До обители постепенно. Вот. Ну, в этой обители знали, что приближается патриарх. Люди оповещают друг друга, быстрее слухи доходят. И ему навстречу выходит его вот этот э, друг детства, не менее старый, не менее немощный монах, и заметили. Они друг перед другом пали в земном поклоне, э, прося друг другу благословения. Потом обнялись, дали друг другу братское целование. И патриарх, который потратил два месяца на то, чтобы добраться туда, сдал ему только один вопрос. Брат, как спастись? И тот ему ответил, так же город, считай себя хуже всех. Патриарх развернулся, поехал обратно. Хотя были большие э, столы там на, на, на, э, поставленные, он направился в городный путь. Эти двое знали о богословии, наверное, больше, чем все мы здесь вместе взятые. Они могли услаждать услуг рассуждая о чем-то, разговаривая, вот, радуясь к этому. Но они были аскеты, монахи. И они не говорили лишних слов. Он спросил главное, услышал важное, собрался в ушел, понимая, что ему есть на чем работать. Наши недостатки, они будут с нами все время, не нужно рассчитывать на то, что мы станем идеальными здесь на Земле. Нужно просто к этому стремиться. Невозможно человеку взять, его вот, за один раз все сделал и потом мне уже делать ничего не надо, сейчас буду на лампочке сидеть. Нет, так не бывает, так это не работает. Не только даже в духовной жизни, но и в физической тоже. Нельзя человеку взять вот, много спортсменов, например, долго-долго тренироваться, думать, ну все, теперь уже ничего не надо, теперь я могу уже ничего не делать, я уже самый сильный. Нет, он продолжать будет это делать. Причем будут взлеты и падения. И в духовной жизни это еще более сложно все проходит. И поэтому, подходя на исповедь, нужно стремиться к этому изменению ума. Когда мы подходим на исповедь с обреченным видом о том, что ну, конечно, ничего же не изменится. Я вот так и буду, как сейчас. Вот это скажу и, вот выходя опять же, то же самое будет. И ничего и поэтому и меняться не будет. Если же вы будете с искренним чувством, с желанием, с сокрушенным сердцем подходить к этому покаянию, у вас и будет ум меняться, как греки говорят, будет изменение ума это происходить. Преподобный авруси Оптинский, который жил, как вы знаете, уже 150 лет назад, ну почти, почти 150 лет назад. Так вот, он говорил о том, что неисповедниче стало не так. Это еще 100 с лишним лет назад, говорил. Ранее человек подходил к исповеди, вспоминая, наверное, свои молодые годы, начало 19 века. Ранее человек подходил к исповеди и плакал, каялся, сокрушался и отходя, более уже так никогда не делал. А сейчас приходит, кается, говорит, кается, и снова в то же самое впадает. То есть, эта проблема не нова, она не возникла сейчас, это не проблема нашего времени, она была всегда. И не нужно ее бояться, просто нужно с ней работать, не нужно ей поддаваться и сдаваться, просто, что ну ничего не сможем сделать, ничего не изменится, не нужно исправить, Делать как некий такой отчет о греховной деятельности. Вот она тогда будет бессмысленно. Подошли, отчитались то, что сделал, и ушли. Это мало поможет. Вот если будет сокрушение, действительно, и желание этой земли, вот тогда будет и результат. Результат, причем, не своей, не силой, а с помощью Божьей. Ведь мы сюда ходим для чего? Чтобы помощь Божьей получить, чтобы душу свою спасти. И, как мы знаем, никто не спасается своими силами. У нас разные, мы можем цитировать из, из, из Священного Писания, из э, Учения Святых Отец, что а думаешь, и праведник от вас спасается, грешник, где явиться? Ну как, конечно, вы думаете, э, те, кого мы почитаем как святых ныне, кого просим молитвого предстательства перед Богом, они не боялись э, вот этого вот отчета перед Богом? смертью. Ведь они не исповедовались до самой смерти. Точно так же. Только сердце сокрушенное. А как мы знаем, что сердце сокрушенное, измеренно Богу не будет чужим. Давайте будем стремиться к тому, чтобы наше сердце было сокрушенным и уничиженным в момент покаяния. Чтобы нашим исповедь вела Вилан, именно к этому изменению Чтобы мы стремились хотя бы к этому. Чтобы постепенно пытались меняться. И чтобы наша душа не и готовилась к встрече с Господом. Богу нашему слава. Помимо.